Так, ребятки, всем привет, с вами Фишерман Хунтер Ну что я вам хочу сказать Нету видосиков у меня пока что Вот не знаю, чем себя занять Решил вам похвастаться своими монетами Хотел выходные сходить стрелять, Но тут у нас морозы, блин, 38 градусов Вот, это царские монеты Николая II. Чистая коллекция, чисто по Николаю II. Сейчас каждую монетку покажу. что короче, 1, 2 копейки, 1 копейка, 2 копейки, 3 и 5 копеек. Сейчас рассортирую и покажу. Хочу, кстати, попросить тех людей, которые не подписаны на мой канал, подписаться и поставить колокольчик. все пошла первая монета. 1, 2 копейки 1896 года. Одна вторая копейки 1897 года. Так же самая одна вторая 1898. 899 год. 900 год, ребятки. так будет лучше. как. 908 год, ребятки. 909 год. 910 год. 911 год, ребятишки. 912. Состояние такое вот. ох ох 913 год, ребятишки. 914 год. 915, ребятки. Вот все целиком монетки. Одна вторая копейки, короче. Начинается с, с 896-го. И заканчивая 915 годом Не хватает, короче, по-моему Три или четыре монетки до полной коллекции Николая Второго Именно этих монет 1-2 копейки Итак, ребятки, добрались до одной копейки 894 -го года 895 -й. 896 -й ребятишки 97 ребятишки 98 ребятишки 899 900 год, ребятки 901 год 902 год 903 год 904 год 905 год 906 год, ребятки 907 год 908 год 909 год, 910 год, ребята, 911 год, ребятишки, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. 912 год, 913 год, 914 год, 915 год, ребята, и завершает одну копейку 916 год. Все монеты оригинальные, ребятки. Сейчас будут вторые копейки. Знает, ну и целиком коллекция одной копейки. Делитесь видосом со, со своими знакомыми, которые собирают монеты. Может, поменяемся, ну что? Весь одинаковый. 2 копейки 894 года. 895 год. 896 год. 897 898 899 900 год. 901 год. 902 год, ребята. 903 год, ребятишки. 904 год, 905 год, 906 год, 907, -й, 908 -й год, 909, -й, 910 -й год, ребята, 911, -й, 912, -й, 913. -й, 914 915 год ну и вот вся коллекция 994 э, год вот 915 две копейки короче вот. сомневаюсь целиком что ты что это мои монеты ну я думаю охотникам это сильно не интересно но так как мне нечего снимать и видосов никаких нет выложить пока что Выкидываю вот эти вот монетки свои Если вам нравится, ставьте лайки Сейчас будет, короче, 3 копейки демонстрироваться Ребята, пардон 916 год, 2 копейки вот, нашлась В 3 копейках спряталась 3 копейки 894 года 3 копейки 895 96, ребята 897 год 898 899 900 год 901 год 902 год 903 год, ребята 904 год 905 906 907 908 год 909 910 911 год 912 год 913 914 915 916, ребята все показываю кучей Ну и вот коллекция целиком 3 копеечки интересно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Кто может меня переплюнуть, переплюньте. Сейчас будет 5 копеек. Вот, ребятки, 5 копеек 911 года. В коллекции их должно быть 3 штуки, но у меня всего одна. Сейчас по возрастанию положу. Ну вот, типа как-то так. В царские времена выглядели монетки. Есть еще, конечно, одна четвертая копейки, но у меня ее нету. Вот одна вторая, одна копейка. Все 911 года. 2, 3, 5. Все, ребятки. Ставьте вот такой вот пальчик вверх. А можете и вниз ставить. Всем удачи. Не забывайте про колокольчик. Пишите комментарии свои. Всем отвечу и подпишусь на вас. До свидания.